семьей приехали в этом году в Окунево на неделю. Муж, дочь 10 лет, я и еще маленькая дочь у нас есть 7 месяцев. Приехали мы, очень много от Александры Георгиевны слышала о Окунево, и учителя каждую встречу об этом рассказывали. Очень захотелось, давно хотела приехать. Получилось на недельку. Хотела провести работу над собой, позаниматься практиками в таком месте эффективней. У мужа был цирроз печени, печень пересажена, тоже были проблемы, есть проблемы много огня и проблема с суставом голеностопным правой ноги, отечность ног была. А у дочери лечили накануне, вот, по осени лечили лямблиоз, тоже хотели поправить здоровье всей семьей, показать, что есть альтернативная еда. Вокунево аюрведическое питание, что можно питаться полезно, вкусно, и тем самым еще и помочь себе, и полечить, убрать какие-то проблемы здоровья. Вот. А в чем заключалась Ваша программа Вокунева? Что там было сделано? Какие процедуры? Нам провели, мы приехали, нам провели диагностику. На основе пульса Инна Валерьевна нам очень подробно рассказала все по диагностике. У мужа неожиданно совершенно выявилось, что, что обязательно надо делать УЗИ, суставов, УЗИ вен и сосудов. На ногах, что ноги в очень плохом состоянии, уже кожные изменения пошли. Ну, прямо вплоть до гангрена могло бы быть, если бы все вот, не, обр не обратить внимания и ничего с этим не делать. То есть вы вовремя узнали, да, да получается? Я очень озаботился. Mm -hmm. вот, э проходил массаж ног, специальные грязи ему накладывали на, на ноги. Вот, проходил чин э массаж чинедзан. Я, ну, после, после массажа Чинэкзана мужа, он прям совсем другое. Лицо спокойное, не раздражительное, Как-то вот, ну, все, что не попросишь, там, как-то помогает, что-то делает. Ну, спокойный совершенно, вот, очень, ну, по крайней мере, мне, мне было так заметно. Его поведение стало гораздо спокойнее, чем раньше. Вот. Дочь э, делала йогу, были индивидуальные занятия, были, э, была йога именно для подростков. То есть э, в Окуневой с ней работала психолог Елена Евгеньевна. Э, было выявлено, что вот немножко пораньше у нее начались подростковые изменения, но тем не менее, э, чтобы это все гормонально э, про, про, гармонично все это у нее перестроилось. Вот Елена Евгеньевна проводила с ней йогу для подростков. Там, где с помощью определенных асан влияние на гормоны было для гармоничной перестройки. Настроение у нее стало лучше. Не было перепадов настроения, каких-то каких-то взрывов в поведении, которые были раньше. Протестов не было, ну, практически не было. Как-то все так. Мне даже вот если я раньше там, то это такой прям был у нас провоцирующий фактор в семье. Вот прямо, ну, все напрягались, то сейчас, вот эту неделю мы прожили, мы там, мы ее там ни разу не поругали, как-то не наказали. Ну, то есть, вот как-то прошло все очень мягко, и меня это очень порадовало. А на физическом плане, то есть, вот если сравнить результаты диагностики, что-то изменилось? По, по а, приезду, то есть, мы неделю побыли в окуне, приехали а, в наш омский центр, в Мальгаут Плюс, сделали диагностику повторно. У дочери... А, Печень вошла в норму совсем, то есть целиком, то есть она у нее за неделю буквально как бы выровнялась состояние печени и желчного пузыря. Я была удивлена, то есть у нее вот диагностика именно вот биоэнергетического поля, она у нее практически идеальное. А сами вы какие-то свои ощущения, впечатления? Можете сказать? По мне, у меня тоже по диагностике была большая нехватка энергии. Прямо, ну, я не думала, что настолько я себя чувствую хорошо, у меня нет особо жалоб. Я стараюсь обращать внимание на какие-то изменения, да, какие-то проблемы в организме. Ну, настолько, чтобы у меня не хватало энергии, ну, в общем, я не думала, что настолько. Поэтому я там тоже активно занималась, и у меня были, были масса, массаж Ченэйдзан. Вот. Причем во время массажа Ченэйдзан Марина Николаевна, она, ну, вот это просто три раза она мне делала, это трехдневный тренинг. Это я, она мне что-то скажет новое. Во время массажа, значит, я это подстраиваю в свою жизнь. Это какие-то открытия сплошные были. Она мне на следующий раз опять что-то новое. Я перестраиваю, как бы продумываю, как мне это сделать. И вот этот ракурс новый перевариваю внутри. Вот. И, в общем, все вопросы ответы я получила на все вопросы, на которые я очень давно не могла получить. Ответ меня это мучило, как бы напрягало. И сейчас просто какой-то выход. Но вы довольны уровень, в целом? Действительно. Я очень довольна. У меня появилась цель. Если раньше вот ее не было, у меня появилась цель именно духовного плана. Да? Я захотела мастерскую ступень. Я захотела выезжать на семинары, выездные. Вот, ну, то есть для меня это прям вот, наверное, самое главное. <смех> то, что я захотела, потому что я думала о семье, думала, ну куда мне, мне бы вот подтянуть бы свою семью, а я там уж как-то ну, практиками занимаюсь, как-то, да, наверное, ну, справлюсь. Тем более самочувствие у меня, в общем-то, хорошее. Вот, а тут оказалось, что у меня совсем не хватает энергии, ну, плюс еще маленький ребенок которому тоже нужно много, и что надо подумать и себе, то есть я повернулась, ну вот, как бы, к себе, обратила внимание на себя. Это тоже было вовремя замечено, потому что я не знаю, если бы я вернулась и жила, и, либо если бы я сюда не приехала и не узнала об этом, это до какого истощения я бы себя довела, но ну, я предполагаю, ну, как бы... Русская женщина, она вот может вот так всю семью тащить и кого-то так за уши тянуть куда-то, а себе забывать. Ну, То есть вот это, это ну, удивительно. Мне настолько настолько помогла поездка в Окунево, насколько я себе не могла представить. Спасибо большое. Спасибо Спасибо.